Здравия вам, господа бояре! Я снова в спортзале и спешу поделиться с вами своими успехами. Спасибо, что накидали мне всякой разной информации касательно изменения питания. Однако, если все, что вы мне присылали, собрать в кучу, то окажется, что все это весьма противоречиво. Однако, я все ваши письмена вкурил и сделал кое-какие выводы. Одни диетологи говорят, что надо больше белка, а другие говорят, что надо полностью убрать углеводы и перейти в состояние кетоза. Тогда вследствие дефицита углеводов организм начнет разбирать жировые клетки на кетоновые тела и кормить ими мозг и мышцы. Тренеры тоже расходятся во мнениях относительно эффективности тренировок именно для жиросжигания. В одном сходятся все. Для жиросжигания необходимо создать постоянный дефицит калорий в организме и убрать из рациона быстрые углеводы. Быстрые углеводы это сахар, это все, что содержит сахар, шоколадки там всякие, кока-кола, фрукты сладкие, а также продукты с высоким гликемическим индексом. Но об этом я расскажу чуть позже. Один подписчик мне посоветовал клевое приложение Fat Secret, которое казалось весьма полезным, я думал, что я достаточно потребляю белков, однако, когда стал вбивать в приложение всю потребляемую еду, оказалось, что у меня в рационе был серьезный перебор с углеводами. Приложение рассчитывает количество необходимых килокалорий в день, исходя из вашего веса, возраста и образа жизни. Мне это приложение выдало, что для меня, для человека 42 лет от роду, весом в 99 килограмм, ведущим не особо активный образ жизни, нормой является потребление 2300 калорий в сутки. И дефицит создавать нужно, но небольшой. 5-10% дефицита калорий при регулярном питании это уже достаточно для того, чтобы процесс похудения запустился. Основная беда людей, которые ищут способы похудеть, всегда в том, что эти люди ищут чудодейственные способы похудеть лежа на диване и питаясь шоколадками при этом. Чудес не бывает, для того чтобы создать дефицит калорий надо давать телу нагрузки. А по поводу тренировок я понял, что моему организму нормально после тренировки пару дней отдыхать, поэтому теперь я в спортзал хожу четко раз в три дня. Нагрузки чередую, первая тренировка это исключительно кардио и немножечко нетяжелых гантелей, вторая тренировка в основном силовая нагрузка на ноги, немножечко кардио для разогрева и третья тренировка идет на все мышцы, что выше пояса и сколько смогу кардио. Сегодня у меня снова был кардио день, 15 минут на эллипсоиде для разогрева, несколько упражнений с гантелями и час ходьбы на беговой дорожке. Ходьба отлично справляется с задачей по устройству дефицита калорий в организме. Ее основной минус это долгое и нудное упражнение. Для того, чтобы не было мучительно, нудно ходить, я включаю аудиокниги на телефоне или ютубчик какой-нибудь и заодно просвещаюсь различной информацией. Сегодня, например, решил освежить в памяти труд Никола Макиавелли под названием «Государь». И, кстати, эту книгу всем рекомендую для того, чтобы понимать логику действия любой власти. Все нынешние правители эту книжку выкворили от корки до корки. И вам тоже не помешает. После часовой ходьбы с уклоном ноги просто отваливаются. Самый трэш наступает на следующий день. Хочется адово жрать и никуда не ходить. И это нормально. Первые недели тренировок вес начинает уходить быстро. Например, 30 декабря я весил 98,5 килограмм. 3 января 97 с половиной и на момент съемки этого ролика 6 января 96 ,6 килограмм 600 грамм замеры веса я провожу всегда перед тренировкой после тренировки всегда весишь чуть больше потому что пьешь много воды дело в том что на первых этапах мы теряем не только жир но и воду из организма поэтому вес так быстро и уменьшается Через пару месяцев нормой сброса именно жировой массы будет считаться 300-400 граммов жира в неделю. Вполне возможно, что на каком-то этапе вес перестанет уходить. Но это будет означать скорее прирост мышечной массы и уменьшение жировой. Так что помнить надо основную цель. Главное не именно вес сбросить, а убрать жир с пуза. Вообще, я себя чувствую отлично, проблем со здоровьем нет, анализы нормальные, но в лишней жировой массе для организма нет ничего хорошего. Поэтому вот эти все танцы с бубнами вокруг тренировок и жрачки направлены скорее на мое будущее здоровье. Теперь нюансы по поводу жрачки. Просто меньше жрать это оказывается не выход. Если вы начинаете меньше кушать и даже если начинаете тренироваться, то первым делом организм, понимая, где у нас основной потребитель энергии мышцы, мышцы у нас больше всего жрут значит вот будем их и сокращать и у вас пойдет потеря мышечной массы а жировая останется на месте поэтому чтобы похудеть надо жрать если же вообще сбросить потребление еды до 1300 1500 калорий в сутки то организм начинает замедлять метаболизм в этом тоже нет абсолютно ничего хорошего и люди снова начинают толстеть несмотря на то что мало едят Едят. вы слышали такое выражение от голода пухнуть вот это вот оно и есть поэтому мне пришлось отказаться от моей любимой шавухи потому как лаваш из которого она состоит это быстрые углеводы и он не совместим с жиросжиганием от слова совсем в поисках доступных белков я решил добыть в столовках и супермаркетах рыбу яйца творог и мясо Оказалось, что белки – это чуть ли не самый дорогой продукт в рационе. И мое питание сейчас подорожало раза в два. В столовках готовят в основном ментай, я его терпеть не могу, но употребляю иногда с гарниром из капусты или овощей. Беру чистое отварное куриное мясо, без всяких подливок. Минус вареных овощных гарниров в том, что у них повышается гликемический индекс резко причем повышается после отварки и это делает эти овощи чуть ближе к быстрым углеводам по гликемическому индексу. Почитал я и про кето-диету, посмотрел несколько роликов. Кето-диета предполагает отказаться от углеводов чуть менее чем полностью. Она отлично подходит для жиросжигания. Ее плюс в том, что можно лопать много белков и жира и не чувствовать себя голодным. Главное не употреблять трансжиры, быстрые углеводы, углеводы вообще и продукты с высоким содержанием холестерина, который, кстати, тоже бывает двух видов. Один холестерин откладывается на стенках сосудов, а другой нет. В общем, все жареное прекращаем жрать, подсолнечное масло меняем на оливковое или больняное, и по приложению Fat Secret также отслеживаем потребление холестерина. Кето-диета эффективно сжигает жир, но ее долгое использование вредно для печени и почек, так как при кетозе в организме начинает ударными дозами вырабатываться в качестве побочного продукта ацетон. В нашей крови ацетон и так имеется, но обычно его концентрация никакого вреда организму не приносит. А вот в состоянии кетоза концентрация резко подскакивает до неприемлемых значений и месяца через 4 долбежки диеты есть риск схватить нехилый удар в печень. Поэтому в состояние кетоза будем входить ненадолго, например, на недельку или на 2. Потом неделька с нормальным количеством углеводов для того, чтобы организм восстановился и весь ацетон из него вышел. При переходе организма на китоз также усиливается дефицит калия в организме, а это еще один удар по сердцу. Чтобы этого удара по сердцу не произошло, я прикупил калий, содержащие таблетки в аптеке. До кучи набрал еще и магния, поскольку он повышает настроение. А хорошее настроение это отсутствие кортизола, а кортизол, как вы знаете, такой гормон, который всячески препятствует жиросжиганию. И минералочку еще попиваю с высоким содержанием калия. Когда начинаешь потреблять больше жиров и белков, организм почему-то требует больше воды. И в воде тоже нельзя организму отказывать. В день тренировки я выпиваю литра 3, в остальные дни не менее 2 Поскольку по любой диете всегда находятся какие-то противоречия и неслабая критика, особо увлекаться всякими лютыми диетами я не буду, ведь самое главное, что нужно сделать, это добиться дефицита калорий в организме. Небольшого дефицита. Строго говоря, можно похудеть даже на шоурме с шоколадками, но тогда придется сжигать 1005 калорий в день, а я пока такое количество ходьбы просто не вывезу. Бег же с моим весом будет фатален для суставов. Поэтому у меня сейчас... Очень простой выход. Наращивать мышечную массу для того, чтобы можно было сжигать больше калорий и попутно делать больше кардио, чтобы калории сжигались прямо здесь и сейчас. После тренировки я еще употребляю дозу эль-карнитина. Это безопасное вещество, помогает жиросжиганию и больше никакой химии. У меня нет цели раскачаться. До состояния Шварценеггера у меня есть цель просто сделать себе нормальную фигуру, потому что хождение с пузом меня уже как-то вот задолбало. Самое главное в моей ситуации не пропускать тренировки, не забивать на этот несложный, нудный спорт, потому что если забьешь, разнесет еще больше. Организм скажет, можно калории в жир отложить, нам они больше сейчас не нужны, они же поступили в организм, надо отложить И снова все распухнет. Ну и когда я слышу всякие разные разговоры о разных чудодейственных диетах, я всегда вспоминаю о том, что наш организм просто так ничего не хочет. Если вам люто захотелось съесть апельсин, это значит вашему организму... Нужно именно то, что содержится в апельсине. Если вам люто захотелось рыбы, вам надо съесть эту рыбу. Если вам захотелось какой-то продукт, надо его съесть. Организм лучше вас знает, что ему надо для выживания. К сожалению, словами он вам сказать не может, зачем ему это надо. Но он умеет вам говорить с помощью вот таких вот желаний. Возможно, через месяц или два я вернусь к потреблению некоторого количества быстрых углеводов. Например, любимый мой кофе с сахаром. Вот сейчас мне как-то без него хреново. И даже чувствуется некоторое отупение, потому что мозг любит глюкозу, мозг любит сахар. И когда у тебя недостаточно в организме сахара, тебе как-то вот кажется, что ты немножечко тупеешь. Пожелайте мне неудачи, пожелайте мне скорее того, чтобы меня снова не накрыло мое лениво жопе, которое у меня от природы существует, и чтобы я не пропустил ни одной тренировки. И таким образом, я думаю, что к лету я успею привести себя в более-менее нормальное состояние. Каналы типа Fresh Life 28 и Денчик Борисов я, конечно же, смотрел, поэтому можете лишний раз не утруждаться. Лучше напишите, какие спортивные цели ставите перед собой вы. Вот это я с интересом почитаю.